Здравствуйте, меня зовут Анатолий Кохан, и я хотел бы поговорить сегодня о нарушениях умственной деятельности. Дело в том, что значит, технологии определяют жизнь человека, определяют взаимоотношения между людьми, и как мы значит, все на, своих собствен, на своей собственной жизни Значит, убедились, что внедрение наших новых технологий в нашу жизнь она действительно меняет социальные отношения. Она, технологии э, дают нам другую работу, Значит, технологии э, позволяют появляться в магазинах новым продуктом, Значит, технологии э, Значит, вызывает у человека новые интересы и значит, возможность реализации тех желаний, которые, которые были нереализуемы еще значит, недавно. И даже представить себе, что такие желания могут возникнуть, да, какое-то время назад еще было как бы, невозможно. Так вот. Значит, в э, процессе развития значит, отношений э, значит, вот, еще то поколение, во всяком случае, в Российской Федерации да, э, значит, э, сложилась совершенно уникальная ситуация, когда люди, жи жи жи жившие в Российской Федерации еще во времена Советского Союза и потом, перейдя вот в эту эпоху демократии, одновременно с этим переживая такие вот серьезные преобразования связанные с техническим прогрессом, значит, смогли на собственном опыте значит, пережить пережить вот эту вот динамику, которая значит, и эволюцию такой производственных отношений значит, от тех социальных систем, в которых был возможен значит, и применялся, по сути говоря, арабский физический труд. И, значит, и сегодня они находятся в тех социальных системах, где значит, ликвидный, скажем так, как это, как это называется, где, да, где единственной ликвидной ценностью является творчество человека, творчество человека, его знания, его практические навыки. Значит, ну, по сути его инженерные знания, и где каждому человеку приходится заниматься значит, такой вещью, которая называется наукой, во всяком случае применять научный подход во всем. И человеку приходится использовать собственный разум, значит, со всеми вытекающими отсюда последствиями, значит, начиная от, скажем так, начальных знаний о, о, о, о работе, начиная с начальных знаний о работе собственного тела, собственного мозга, и кончая, и кончая чем? Не знаю, нет, нет, нет, нет, нет. Да. Начиная от начиная от знаний о работе о работе собственной, начиная от знаний о работе собственного тела и собственного мозга до глубокого знания современных технологий, потому что именно интеллектуальная деятельность и плоды творчества значит, могут быть применимы в этих технологиях и ничто другое.